Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий астролог и психолог. В этом видеоуроке мы коснемся нескольких ключевых моментов в трактовке Бадзи. По такой важной для всех людей теме, особенно для родителей, это тема детей. Насколько здоровы и успешны будут наши дети? Когда они женятся, когда они выйдут замуж? В какие годы нужно быть осторожным и готовым к каким-то непредвиденным ситуациям? Как будут складываться отношения между детьми и родителями? На эти и другие вопросы ответит астролог, изучив карту Бадзи мамы или папы ребенка. Существуют два основных подхода, по которым мы смотрим детей в карте. Первый подход. Сначала мы анализируем божество или стихию, которая отвечает за детей. Ее еще называют звезда детей. А затем мы смотрим дом детей. Этот дом находится в часовом столпе карте. В мужской карте звезда детей это элемент власти, который контролирует господина дня. И здесь все очень логично. У нас власть кто порождает? Стихия богатства. Стихия богатства отвечает за жену. То есть вот такой прям прямой идет процесс, как женщина эм, вот, рожала бы детей, так и одна стихия порождает другую. А, а власть, то есть дети в мужской карте, в свою очередь, согласно кругу Усин, контролирует самого мужчину, господина дня. Однополярная власть по инь-ян, для мужчины, естественно, будут мальчики. Однополярные как, вот, как одного пола. Да? А разнополярные будут девочки. Для женщины звездой детей это будет стихия, являться стихия самовыражения. То есть то, что порождает господин дня. Соответственно, однополярное самовыражение по иньян. Это девочки, а разнополярные будут мальчики. Звезду детей мы смотрим... И в основной, в основной карте, и в скрытых небесных стволах. Она может стоять в любом месте, в любом столпе. Хорошо, когда ее поддерживают окружающие элементы. Хорошо, если она сливается с элементами мамы и папы, стоит на высокой фазе ци. Хорошо, если она ни с чем не сталкивается, не вступает в какие-то отношения вреда или наказания. По качеству этой звезды, потому как она представлена в гороскопе, уже можно будет сделать первые выводы, насколько успешным будет ребенок. Плохо, когда рядом со звездой детей стоит косая печать или дух совы. Как ее еще называют, это дух отчуждения, плохих отношений между родителями и детьми. Говорят, что касая печать, есть даже такое выражение, что касая печать видит дух пищи. В Китае даже существует в китайской мифологии такая легенда про вот этот самый дух совы. Легенда следующая, что, ну, во-первых, напомню, что китайцы очень любят и ценят семейные традиции, это это то, что у них стоит на первом месте. А, и дух совы. А, легенда гласит о том, что сова совенок вырос а, и убил своих родителей, а голову выставил их в гнезде на показ, чтобы птицы, которые пролетали рядом, они думали, что в, как бы вот, в гнезде в семье все хорошо, чтобы они не заподозрили, что что-то там пошло не так. Так вот, этот миф олицетворяет то, что ребенок вырос и бросил своих родителей на старости без куска хлеба, так, бросил на произвол судьбы, хотя внешне все может быть очень даже благопристойно. Это один из конечно, самых неблагоприятных сценариев, когда непрямой ресурс сидит рядом с однополярным самовыражением в одном или в соседних столпах. Часто задают вопрос, можно ли спрогнозировать по у ребенка? Ну, если честно сказать, конечно, стопроцентной методики не существует. То есть, да, мы с вами можем... Сказать, попытаться предсказать пол ребенка. Бывает указание, что в какой-то период более благоприятен для рождения девочек, какой-то период для рождения мальчиков. Но здесь скорее имеется в виду, что мальчики просто придут на более высокой позиции То есть они, скорее всего, будут более крепкими, более здоровыми. А девочки, например, могут быть более слабыми. Ну или там, или наоборот. Но вот прям 100% кто родится, сказать нельзя. Конечно, считается, что если благоприятно родиться мальчиком, то будут рождаться мальчики, а если девочкам, то девочки. Но всегда все-таки остается какой-то процент еще, так сказать, оставляем на природу. Также нельзя сказать, и сколько детей у вас будет. Карта показывает ну, некий потенциал, ну и то, в общем, тоже очень условно. Для деторождения важнее здоровье женщины и насколько сбалансированы в ее карте особенно важно две стихии. Это баланс воды и огня. Вот давайте посмотрим пример у актрисы Мэрил Стрип. У нее четверо детей, сын и три дочери, при этом звезда детей в карте не проявлена. Ее госпожа дня, господин дня, или госпожа в женском случае, вода, э, инь. Дети для нее будет дерево. То, что она порождает. Дерево в открытых иероглифах нет, как мы видим. Есть только такие вот ну, спрятанные хвостики в драконе и в козе. Даже если сделать простой математический подсчет, то получится два небесных ствола, то есть два ребенка. А у нее 4. Такое, кстати, бывает часто. Поэтому, если вы от кого-то услышите, что, глядя на карту, можно точно сказать, сколько будет детей, или что вот точно прям с такой картой не будет, ну это неправда. Кто будут, мальчики или девочки, а -а -а, и, и тоже это вот прям точно можно предсказать, ну, я на вашем месте просто бы отнеслась к этому с иронией точные формулы не существует мы всегда можем видеть только тенденцию эта тенденция как правило очень близка к реальности но тем не менее это все-таки тенденция после того как рассмотрим звезду детей переходим к часовому столпу то есть помните о чем я говорила дом детей здесь различий нет мы смотрим одинаково как для мужских, так и для женских карт. Если в столпе часа звезда ребенка стоит, то говорят, что она стоит на своем месте. Смотрим, насколько хорошо она себя там чувствует. Нет ли там пустоты, столкновений, низких фаз. Нежелательно, чтобы там были какие-нибудь могильные, животные коза бык дракон или собака особенно если они являются могилами для элемента детей очень хорошо если в часе полезные для господина дня элементы символические звезды такие как благородный или академик это все указывает что рождение детей принесет удачу давайте Поподробнее остановимся на карте еще одной знаменитости, еще одной голливудской актрисе Рэчел Уорд, которая м -м, прославилась, сыграв главную роль в фильме «Поющие в Терновнике». Сейчас ей уже 63 года, она живет в Австралии, у нее трое взрослых детей и даже есть внуки. Давайте на ее примере посмотрим, на, э -э посмотрим и тему детей, и то, о чем шла речь, в прошлых уроках про богатство и супружество. Итак, у Рэчел Уорд достаточно такая необычная судьба, ну и как актрисы, и как женщины. На, на пике актерской славы она ушла из кино. Она вышла замуж за австралийского актера, переехала жить к нему на ранчо, на его родину и стала образцовой женой и матерью. Это все при том, что родилась Рэйчел в Англии, в очень богатой аристократической семье. Она внучка графа, члена палаты лордов. Выросла в старинном родовом замке, где все ее обожали и буквально пылинки сдували. Но Рэчел была девушка с характером, всегда ее куда-то тянуло из дома. И как только ей исполнилось 16 лет, то есть она еще не была даже совершеннолетняя, она бросила школу, собралась и улетела в Америку, чтобы стать моделью. Родители, конечно, ничего не смогли с этим сделать. Правда, нужно ей отдать должное, в Америке ее как будто ждали. Природное изящество, грация и красота Рэчел – не остались незамеченными представителями шоу-бизнеса. И в скором времени красота, заключ... вот ее красота покорила, можно сказать, эту страну. Красотка заключила очень выгодные рекламные контракты с такими всемирно известными фирмами, как Фиберже и Ревлон. Но самое интересное, что девушки, которая не имела ни образования, ни достаточного опыта актерской работы, предложили сыграть главную роль в фильме «Поющий в терновнике, который до сих пор не исходит с экранов и популярен во многих странах. Мэгги Клири, героиня, которую сыграла Рэчел, безнадежно влюблена в католического священника. Любовь, которую она пронесла через всю жизнь, на, на экране его воплотил красавец Ричард Чемберлен, а в жизни актриса во время съемок влюбилась в своего партнера экранного мужа актера Брайана Брауна, и ради него вот как раз она и бросила карьеру э актрисы и уехала за ним в Австралию, где они вместе счастливо живут и по сей день. Жаль, конечно, что нет в открытом доступе фотографий из их личного архива, где девушка, как, вот, с того момента, когда девушка привела своего жениха знакомиться с ее аристократическими родителями. Представьте, папа был в цилиндре, в смокинге и с тростью, мама в белых по и перчатках, а Брайан пришел в таких своих привычных потертых джинсах. Рэчел потом смеялась и говорила, что ее актерского дара не хватит, чтобы передать эту незабываемую встречу. Но вот как же так-то случилось, что Рэйчел добровольно отказалась от привилегий аристократки, от родового замка с целым штатом прислуги, а потом и от актерской славы, и поменяла все, все это на спокойную, размеренную жизнь на ферме. Прописано ли все это в Бадзе и как мы увидим, если посмотреть на карту, как на природный образ. Вот Давайте как раз мы с вами вспомним все, что мы с вами проходили. Всегда начинаем анализ с элемента личности. Рэйчел – это огонь инь, мерцающее пламя свечи. Люди огня инь харизматичные, воспитанные, способные способны увлечь за собой, но чтобы им стать заметными, Лучше им родиться в темное время суток. Днем огонь практически не виден. Ну, свеча. Ее сложно увидеть, заметить. Рэчел родилась осенью, в час тигра, когда на улице еще темно. Поэтому у нее были шансы стать известной и прославленной. Отличительная особенность ее карты – это сразу три символические звезды благородного человека. Это земные ветви петуха и свиньи. Мы всегда радуемся, когда видим у себя хотя бы одного благородного. Это и поддержка, и помощь в течение всей жизни. А здесь их три. Не мудрено, что ей всегда шли навстречу, помогали. Даже когда она девочкой приехала покорять Америку. Петух в земных ветвях года и месяца. Два тоже петуха – это еще и цветки персика. Персики – это красота, элегантность, которую Рэ Рэчел унаследовала от своих родителей, бабушек и дедушек, от своего рода. Посмотрите, какой красивый, высокопоставленный столб стоит у нее в году, отвечающий за род. Огненный петух. Этот столб называется «отраженный свет» или «путеводная звезда». Стол поддержан звездами генерала и академика, то есть звезды высокопоставленных и образованных личностей. Ну и вишенка на пироге, все это, все это мы видим в элементе металла, а элемент металла является легкие деньги для Рэчел, которые не надо зарабатывать тяжелым трудом, вот они просто уже есть у нее породу. День, в который родилась актриса, называется «Звезда, отражающаяся на ровной глади озера». Но нельзя остаться незамеченной девушке, родившейся в такой день. Еще этот, э, этот день благородной лошади или лошади благополучия, которая обещает... Изменения, связанные с богатством, процветанием, получением чинов и должностям и вхождением в аристократическое общество. Ну, Рэйчел просто суждено было родиться э, аристократкой. Так почему же она сбежала на другой конец света от всего этого благополучия? Все дело в распределении полезных элементов для элемента личности внутри карты. В ее бадзи энергетически легко различаются внутренний и внешний тайчи. Теплая семья, имеется в виду ее семли, семья после замужества, и холодный социум. Несмотря на финансовый успех, признание богатых родственников, ей в социуме холодно, там холодные земные ветви. А во внутреннем тайчи, Климат более благоприятный. В доме детей в столпе часа стоит теплый тигр, и он балансирует температуру в карте. Для того чтобы инский огонь мог гореть, светить ему нужны дрова. Дрова это дерево ян, тигр. Не будет дров, огонь погаснет. Когда, когда дрова, дров много, достаточно инский огонь радуется, ему хорошо, комфортно, он может стать полезным, согреть окружающих, расплавить металл, чтобы потом из него выкопывать нужные изделия. Поэтому дерево ян, тигр, полезное божество для инского огня. И даже янская вода в небесном стволе часа тоже является для инского огня полезным божеством. Вообще в ее внутреннем тайчи, Который отвечает за ее семью, все сливается в любви и небесные стволы, и земные ветви все друг друга любят, все поддерживают. Любящий э, муж, который стоит на своем месте в земной ветви дня, тоже сливается с госпожой дня и дает ей дополнительный ресурс, который она так сильно любит. Столб часа отвечает еще и за переезды, особенно за дальние расстояния. И нажимая на эти кнопки, то есть переезжая, рожая детей, Рэйчел очень правильно корректировала свою карту. Особенно если учесть, что она шла по достаточно холодным десятилетним тактам. Люди Иньского огня очень чувствительны к балансу температуры, вот тут, тепла и холода. И подсознательно они всегда тянутся туда, где будет теплее. Если вернуться к теме детей, то какой здесь можно сделать вывод в столбе часа в доме детей стоит полезный элемент для госпожи дня это способствует как деторождению в целом так и тому что дети занимают очень важное место в жизни у актрисы две дочери и один сын с которым у нее прекрасные отношения в карте проявлена и звезда детей почва и которая стоит в столпе месяца это красивый столб с персиком Который всего, скорее всего, показывает или характеризует одну из ее дочерей, Матильду Браун, которая пошла по стопам родителей и тоже стала актрисой. Oh, Детская тема в Бадзе не ограничивается только чтением гороскоп. Есть нюансы и при чтении самих детских карт. Например, пока ребенок не вступил в свой первый десятилетний такт, а это может случиться там, как в год 2-3, так и в 5-6 или 8-9-10, но он будет находить, пока он не вступил в такт, он находится под влиянием особых стихий, которые называются, в китайской астрологии называются детские демоны или дьявольские ворота. Здесь имеются в виду несчастные случаи, болезни, с которыми будет сталкиваться маленький ребенок. Ну или может столкнуться гипотетически. У детских демонов пугающие названия. Э, ну, Это часто бывает у китайцев, и они так по полной программе. ша Шажогов, наказание острой грани, грохочущее божество, демон глубокой воды. Все демоны злые и коварные, их названия просто показывают, откуда может исходить опасность для ребенка. От воды, от огня, острых предметов, падающих предметов и так далее. Конечно, хорошо бы родителям, а также дедушкам, бабушкам знать про этих демонов, чтобы постараться обезопасить своего ребенка. Знать, когда начинается, когда заканчивается влияние демона. Например, если в карте демона э, глубокой, э, есть в карте демон глубокой воды, то естественно не, оставляет, э, не надо оставлять ребенка где-то на реке, купаться одному, без взрослых, э, без присмотра. Потому что конкретно у этого ребенка может быть риск утонуть. Или даже чтобы просто понять, почему малыш плачет, долго не засыпает, боится оставаться в пустой комнате. Возможно, что это не он капризный. А возможно, что в его карте работают как раз те демоны, которые и вызывают страхи у маленьких детей. Детские демоны... Можно изучить как отдельный инструмент в Бадзе, а можно как дополнительную информацию по карте. Есть еще одна тема, ну, тоже такая неоднозначная, дискуссионная, не только в Бадзе, она и в западной астрологии, в нумерологии, в Таро, в общем, в любой метафизике и эзотерике, это выбор, да, для рождения ребенка. Когда родители хотят для своего чада более счастливую судьбу, для этого обращаются к консультанту, чтобы тот подобрал правильный час, день, в который по договоренности с врачами ребенок, бы, собственно говоря, родился на свет, ну не естественным путем, а через операцию, через кесерово сечение. В Китае, кстати, тоже относятся к этому вполне нормально и даже используют для коррекции собственной судьбы, роды. Ведь ребенок, когда он приходит со своими энергиями, которые заложены у него в гороскопе, он через свою карту, через свою судьбу, естественно, влияет и на жизнь родителей. Как говорят в Азии, делится своим бадзи. Все, наверное, слышали про такие... Ну, какие-то вот неподвластные не логики понимания случаи, когда супруги мечтают о детях годами, ходят по врачам, ездят по монастырям, вымаливают ребенка. А когда малыш появляется, то вскоре и расстаются. Папа начинает подолгу задерживаться на работе, уезжает в командировку, а потом и вовсе уходит из семьи. Казалось бы, по совершенно непонятной причине. А у ребенка просто в гороскопе написано, что его родители разведутся. И его будут воспитывать, например, одна мама или бабушка. Бывает наоборот. Брак на грани развода, ребенок рождается, и мама с папой опять становится счастливыми, любят друг друга. А их девочке или мальчику просто было суждено родиться вот в обеспеченной дружной семье где дом полная чаша, и машины, и путешествия, и престижный вуз. Все уже есть в карте ребенка, и все начинает реализовываться. Вот таких историй довольно много. Астрологи это знают, и многие довольно успешно занимаются подбором таких дат. Правда, у этого вопроса есть, конечно, моральный аспект. Можем ли мы вмешиваться в природу и решать, когда родиться человеку? и какая у него будет судьба если у, у, у астрологов да и в общем-то у родителей такое моральное право но мы сейчас говорим не об этике, да на этот вопрос и нет наверное единственного правильного ответа каждый астролог в силу своих убеждений решает для себя заниматься этим или нет но знать о том что существует такая возможность наверное конечно хотел бы хотели бы многие жизнь есть жизнь обстоятельства бывают очень разные И если есть хоть малейший шанс изменить свою судьбу или жизнь своего ребенка к лучшему почему бы этим не воспользоваться на сегодня это все подписывайтесь на наш канал на Ютубе. уже совсем скоро стартует наш новый курс бадзи для новичков понятно быстро практично на котором вы сможете получить эксклюзивные знания по чтению астрологии Бадзи через природные образы. Ждем вас на курсе и до новых встреч! С вами была Пугачева Наталья.